меня зовут лариков александр приехал из крыма забирать машину организацией доволен все быстро произошло ну буквально 2-3 часа все сейчас забирая машину едем назад домой в крым машиной доволен есть опыт работы на такой технике буду теперь на собственной машине от менеджер который Данный автомобиль зовут Дмитрий, который данный автомобиль нам преподнес. Заказывайте еще, возвращайтесь, да, сделаем под заказ.